оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания. Не смей оскорблять Россию больше. О, какой поворот! Я был просто в шоке от увиденного. Неужели наконец-то в России появились яйца? И она показала свое значение в мире. Отличный отпуть устроил Владимир Сафронов Мэтью Райкрафту, представителю Великобритании при ООН. Абсолютно адекватная реакция нашего представителя на те обвинения, которые прозвучали и из уст представителя Великобритании, которая обвинила Россию в том, что она является потворником кровавого режима Баша Расада. Обвинила в том, что все инициативы, которые осуществила Россия, начиная с 2013 года, они без полезны и бессмысленны. И э, все договоренности, которые произошли в Астане в этом году 23 до 24 января, э, по их словам, э, все, весь тот объем работы, который провела Россия, привела лишь только к тому, что России теперь никто не доверяет, что все ее действия это позор, э, она уронила свою репутацию. Это прямые слова, представителя Мэтью Райкрафта, которые, в принципе, и фактически взбесили нашего представителя. Но поймите одно, наш представитель, я так полагаю, и я думаю, что я прав, он всегда действует в определенных рамках, рамках которые ему определяет наша власть. И поэтому его реакция, его реакция, она не то, чтобы закономерна, не то, чтобы запланирована, но она, эта реакция, эта реакция отражает полю нашего государства, которое хочет показать свою силу, свою значимость. Поэтому я считаю абсолютно прав наш представитель, тем более что я так полагаю. Негативная реакция представителей Великобритании, она возникла на то, что Россия в очередной раз наложила право вето на резолюцию, которая полностью обвиняла режим Башарасада Асада в том, что химатаки произведены его военными и при его, грубо говоря, участии, в словах чувствуется воля, государственная воля, которая абсолютно соответствует политике нашего государства. В принципе, надеюсь, конечно, что это проявление воли, надеюсь, это проявление силы, а не реакция забитого собачонка в угол, который защищается из последних сил. Надеюсь, и верю. Как и я, благодаря достойному выступлению наконец нашего представителя при совбезе он. Ставьте лайки. Пишите комментарии и не забывайте подписываться.